Всем привет! Сегодня мы построим простой Делориан без масштабирования. У этого Делориана есть подвеска и он умеет летать. Перед началом туториала поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Сейчас давайте пройдем билтобот на этом доляриане, а потом я вам покажу, как его построить. Если у вас есть какие-нибудь интересные постройки, то напишите о них в комментариях. Вы можете отправить их на мою электронную почту, которая находится в описании. Если она будет интересная, то мы ее обязательно снимем и покажем на моем канале. Для этой постройки нам понадобится 4 колеса, 4 сервопривода, 2 плоских колеса, 3 магнита, 31 железный блок, 2 забора, кресло пилота, 1 кнопка. Время туториала. Ставим 1 блок массу и на нем строим металлическую платформу 7 на 4 блока. Но перед этим уровень скрепления поставим на зеленый. По центру этой платформы ставим два металлических забора, удаляем нижнюю массу и на эти два забора ставим один металлический блок. Уровень скрепления ставим на оранжевый. Теперь спереди и сзади этого блока ставим по одному плоскому колесу. На переднее колесо ставим один магнит, а на заднее два магнита. Рядом с передним колесом ставим кресло пилота. Нельзя, чтобы оно касалось темно-серой части колеса. Сзади кресло пилота ставим два железных блока. Спереди максимально низко ставим деревянный блок и к нему прикрепляем один деревянный забор. Здесь мы ставим обычное колесо. Точно так же делаем с другой стороны. Готово, теперь удаляем все это дерево. То же самое нужно сделать сзади. Максимально низко ставим сервопривод и к нему ставим еще один сервопривод, только уже максимально высоко. Получается вот так. Так нужно сделать со всеми колесами. С помощью любых заборов прикрепляем сервоприводы к корпусу. Точно так же делаем с другой стороны. Начнем привязку и настройку. У всего в включающий момент ставим на оранжевый. А у двух заборов и нижнего блока отключаем коллизию и ставим прозрачность на 100%. Сверху на эти металлические блоки ставим одну вот такую кнопку. Теперь все это нужно отвязать от кресла пилота. Если хотите, вместо металлических блоков можете поставить здесь другие. Все эти сероприводы привязываем к верхней кнопке. И магниты тоже. Четыре колеса привязываем к лесу пилоту на клавиши EQ. Теперь у двух сероприводов, которые я выделил. Включаем обратный поворот. Все готово, сохраняем и давайте пройдем испытание. Клавише E мы можем ехать вперед, клавише Q назад. Если мы зажмем эту красную кнопку, то мы полетим. Чтобы опуститься на землю, просто отпускаем левую кнопку мыши. На этом наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Games. Всем пока.